Здравствуйте, мы за ВВД вас беспокоим, мы тут задержали белоруса. Белорусская сторона заявила, то, что так он сам приехал. До сих пор неизвестно, каким образом Геннадий Можейко был вывезен из страны. Мы, наверное, месяцев 5 переписывались с ФСБ. На самом деле мы пришли к какой-то точке. И это была очень интересная точка. Он сказал, я уже не могу, я хочу домой. Привет, с вами Катярина, и это правообранный подкаст «Весна пройдя», в котором мы рассказываем про белорусов и их опыт жизни в репрессивной Беларуси. Но иногда беларусская улада достать своих граждан из-под земли, бокс из и, на жаль, в случае, когда беларусы находятся у России, это часом работает. Мы все чули истории про высылку белорусов из России, потому что там на Родиме их чекает суды. Политично мотивированные суды, конечно. Бо после меня 2020 года отчастка белорусов съехала в Россию, а отчастка у Вогли там просто жила и ранее. И сегодня мы расскажем про то, как белорусов вот так вывозили из России и делит агокап. А у Беларуси поговорим про кейсы экстрадиции, выдворения и даже выкрадания беларусов из России. Беларусы, которые после этого стали политзнаволенными у Беларуси. Беларусам, затриманим таким образом у России, помогает правооборонца з Москвы Роман Кисельоу. Это его голос вы на початку подкаста. Он Кирауник правовых программ Московской Хельсинской группы. Кстати, сам Роман ведет свой властный телеграм-канал, который называется «Чай с ромашкой». А не блытается с чаем с малиновым вареньем. И вот за кубочком гарбатки у кав'ярні я и паразмавляла с Романом. Ну и, конечно, первое питание до Романа – как, навошта то и чему он, являющийся российским правооборонцем, стал допомагать беларусам? Как он до этого пришел? Я думаю, здесь есть два принципиальных элемента. Первый, он такой персональный, второй более профессиональный. Персональный, потому что я сам был в августе и начале сентября в Беларуси, в Минске, и как бы все своими глазами наблюдал, и это ну, не могло не вызывать какую-то эмоциональную реакцию. И тут как бы подключается второй момент профессиональный, а моя эмоциональная реакция на это, я должен что-то делать, и, соответственно, э, а что я могу? Я правозащитник, у меня есть такая Определенное познание в том, как защищать людей И, собственно, я этим делом И занялся На Беларуси я работал в волонтерском лагере У Кристина, И когда я еще был там мы занимались поиском пропавших людей, и у нас была сформирована довольно там большая такая внушительная база, которая позволила нам потом выстраивать какое-то взаимодействие с белорусскими правозащитниками. Мы им передавали эту информацию. А когда я вернулся в Россию, соответственно, через некоторое время начали скакивать первые дела задержания. Белорусов. И вот, вот эта вот, как бы, история какого-то предыдущего взаимодействия, собственная эмоциональная и профессиональная заинтересованность повлияли на то, что в итоге мы решили создать самостоятельный проект по защите белорусов, которые скрывается от политических преследований. И у нас, как бы, помимо всего прочего, была еще, кроме этого, взаимодействия, очень близкое взаимодействие с белорусскими диаспорами Москвы и Санкт-Петербург, которые, кстати, тоже в результате участия в этом проекте пострадали. И некоторым активистам пришлось уехать из страны. Вот так, со студента 2021 года мы начали потихоньку раскручиваться, говорит Роман. И на данный момент, просто наши руки, прошло 19 справа по экстрадиции беларусов, зауважает правооборонца. На первый взгляд, может податься, что лишь бы не совсем великие, но стоит помнить, что просто сама процедура экстрадиции это процесс неохотки от 6 месяцев до года может займать. И, кстати, это всплывает на эмоциональную совесть, как означает роман. Когда ты столько времени работаешь с этими людьми, даже если ты их не видишь там каждый день, тем не менее, ты про них проводишь какую-то работу, ты начинаешь очень сильно эмоционально в это включаться, и они становятся твоими, ну, такими подопечными в прямом смысле слова, да, ты их как будто знаешь, как будто твои вот уже прям друзья, да, и вот, вот эта вот эмоциональная связь, и от нее очень тяжело как-то отказаться, и в этом смысле, конечно, когда нам удается в итоге добиться позитивного результата, то, конечно, мы безумно рады за этих людей. Один из таких позитивных результатов – это, например, полное оспинение процедуры экстрадиции у до Миколая Давидчика. Алис Дарьяця нажали отвратные, не которых все ж таки экстрадуют в Беларусь. И сейчас Роман расскажет про такие истории, как взразуметь, чему не отрималось оспинить экстрадицию. И тут мы подкреснем, что покуль мы говорим только про экстрадицию, а есть еще и выдворение и выкрадание. Про это все так само бузя или крышку позднее. Дак вось. Мы узгадали, что экстрадиция – процесс нехудки, и поэтому это может влиять на самого человека, на его психологический стан. В качестве примера Роман приводит кейс белоруса Михаила Зубкова. Я напомню, кто это. В 2020 году Михаил Зубков удельничал в маршах протеста в Гомеле. А после отъехал на работу у Москву. Раньше у московском метро Михаила спинили для просто проверки паспорта и высветлилось, что Беларусь в вышуку. Михаила затримали, а потом 13 травня 2022 года отправили в Беларусь. И уже на родиме Михаила Зубкова осудили до трога до колонии. А вот как про Михаила Зубкова узгадывает роман, когда ливился еще его процесс экстрадиции. Надо понимать, как устроен процесс экстрадиции, тебя задерживают здесь в России, дальше ты попадаешь в СИЗО. И в этом СИЗО ты находишься довольно долго в закон, но там в зависимости от статей, по которым тебя обвиняют, но в общем в среднем у нас люди могли находиться в СИЗО до года. И ты просто ждешь момента, когда в какой-то момент ты просто проиграешь и тебя все равно вы в беларусь это вот такое вот есть ощущение у людей то есть когда у нас еще у нас были определенные механизмы защиты но они же тоже не стопроцентные да и риск всегда есть и люди под неимоверным эмоциональным давлением из-за этого находятся. и в какой-то момент некоторым из них может показаться то что проще просто уже наконец сдаться попыстрее уехать отсидеть свой срок и просто наконец-то выйти уже из тюрьмы и в случае михаила была ровно такая история ему очень тяжело переживался этот срок в российском СИЗО, и когда было, суд постановил его экстрадировать, то мы планировали подавать заявление 39-е правило в ЕСПЧ. На тот момент уже прошло порядка, наверное, 6 месяцев с момента его задержания, а его могли держать до года. И он отказался его подавать, он сказал, я уже не могу, я хочу домой. И он уехал. Ну, а его альтернатива в данном случае была, даже если бы он получил 39-е, все равно еще полгода сидеть, ждать просто освобождения. И учитывая то, что там потом началась война, да, я точно не помню, когда у него должно было быть освобождение. Мне кажется, это до выхода России из Совета Европы. Но так или иначе, человек понимал то, что для него все может закончиться плохо. И тут роман усгодал несколько важных правообороночных механизмов. Первое за все это тридцать правило ЕСПЧ. Коротко расскажем, что это. общем, ЕСПЧ это Европейский суд по правам человека. Это наднациональный механизм, який может помочь оборониться от державы. Но, звичайно, разгляд справа у европейским судом займаєш матчасу а лишь бывают выпадки, когда пытание терминовое и шкоды и существует шкоды жкоды и жизни и здоровья человека. Но, например, то, вот, могут в любой момент экстрадироваться Россия у Беларусь, а там у белорусии гвалт сбоку силовиков и в колонию за то, за что у демократических странах не караюсь. Ну и вот для подобных выпадков и существует 39 правило ЕСПЧ, то есть а, это худшее реагование, по-простому. Про ЕСПЧ и Совет Европы мы еще узгадаем на протяжении подкаста. А еще одну причину, почему правооборонцы не смогли помогать беларусам, и он был экстрадаван, проиллюстрирует кейс Дмитрия Подлобникова. Сперча я нагадаю его перед историей. В 2020 году Дмитрий Подлобников удельничал у акциях протеста в жлобине. После он съехал в Москву на заробки, и однажды его затримала полиция, бо, оказывается, хлопца обвезли у вышук У Москве прошло несколько судов об экстрадиции Дмитрия у Беларуси, и в вынику его все же экстрадовали. И уже у Беларуси 4 травня 2022 года его осудили до трога годов колонии. Да к чему не удалось правооборонцам тут допомогчить да Дмитрию и позбегнуть экстрадиции? Мы про него не знали вообще. Нам же никто не, не, не, там, не звонит на телефон и говорит: Здравствуйте, мы вот тут вот там ввд вас беспокоим, мы тут задержали белоруса. В общем, приезжайте защищать. Такого, конечно, не происходит, и поэтому. Нам нужно активно заниматься поиском информации о таких людях. За счет как бы широких связей там, в белорусских кругах, в белорусской диаспоре, вроде бы нам казалось, то, что все основные дела к нам в итоге и утекают. Но казалось, нет. Потому что есть просто люди, про которых никто особо не знает, там, которые не, не были какими-то известными людьми в активистской среде или еще что-то, без особого количества там большого друзей. да. И у Дмитрия была только мама, которая вместе с ним не жила. И, в общем, мы не знали о факте его задержания. Он сидел в СИЗО, не имел реальной защиты, у него был защитник по назначению, которая в итоге после принятия решения о его экстрадиции не подала потом апелляцию. То есть она, она пошла на первый суд, в протоколе есть отметка о том, что Дмитрий выражает желание подавать апелляцию, а потом она апелляцию не подала. И поэтому, когда мы про него узнали, он уже две недели был с порасрочной апелляцией. То есть мы не могли пойти дальше. И плюс ко всему, мы еще сначала не очень были уверены, где он конкретно находится. Нам его пришлось искать. Мы его нашли в итоге. Он был в подмосковном СИЗО. Но что мы не смогли сделать, это мы не смогли от него получить подпись для доверенности в ЕСПЧ. Поэтому мы туда заявление направляли от имени его мамы в момент, когда его уже начали вывозить. Этап, он занимает какое-то время. И поэтому его начали сначала там... Увезли из Подмосковья, мы уже думаем, ну все, конец. Но мы его ищем и находим в СИЗО в Москве. Пытаемся туда прорваться, но туда нас тоже особо не хотели пускать. Это потому что все выпало ровно на Новый год. И 31 декабря мы получаем решение ЕСПЧ о временных мерах. Мы надеемся, что мы его еще можем применить. Пытаемся к нему получить доступ вплоть до 6 января. Направляем письма в СИЗО, где он содержится. Нам приходят отбивки, что письма переданы. то есть Мы в абсолютно уверены, что он все еще там. А потом э, нам говорят, а нет, кстати, мы его увезли еще 31 декабря. И вот в документах, которые Российская Федерация потом направила в ЕСПЧ, так и указано, они говорят о том, что мы его уже днем увозили, он, типа, и он улетел каким-то рейсом. Я не думаю, что они врут, а, видимо, просто накладка какая-то потом с цензурой в СИЗО вышла. Но так или иначе это показывает про то, насколько важно, чтобы про эти дела было известно. Потому что если про них неизвестно, то... У этих людей нет вообще никакого шанса. Выше мы узгадали 39 правило ЕСПЧ, яким користались российские правооборонцы в обороне белорусов от экстрадыции. И Роман зауважает, что Россия часто намагалась хитрить у выполнения принятых мер в ЕСПЧ, ну, когда это было мягким. Может, именно тому Алексея Кудина экстрадовали. Я коротко нагадаю его историю. Алексей Козин ⁇ это белорусский боец ММА, чемпион света по кикбоксингу и тайским боксе. В Беларуси Алексея затремливали 10 жневня 2020 -го года у молодежных. Потом его выпустили под хатный Арыш, и хотели осудить, але Алексей съехал. Белорусские силовики его обвестили у Вышук, и в результате 21-го 2021 года Алексея затрымали в Москве. Экстрадовали в Беларусь, и там уже на Родиме Алексея судили, да половой годов колонии. Ну а вот, как российские правооборонители намагались до Кудину позбегнуть экстрадиции. Хотя допитание об тем, как Россия хитрыть у виконанні меры у ЕСПЧ. Значит, мы получаем временные меры. В этот же день суд. Временные меры мы получаем в 9 утра. Мы их переводим на русский. Суд начинается где-то в районе 12 часа. Эти меры приносят туда, адвокат объясняет судьям и прокурору, что вообще произошло. Все объяснили, что такое, показали, и вроде бы все окей, а после суда человек все равно увозит. И в ответе потом Российская Федерация пишет то, что, ой, а вы знаете, мы вот получили только в 10 утра, потом это было отправлено в департамент перевода, там 2 часа, 2 странички текста переводились на русский, потом мы их отправили в суд, а там это еще шло, и в общем не успели. Например, так. Или вот, например, как вот у нас, опять же, было с Дмитрием Подлобниковым. Это, скажем так, более чистый для них кейс, потому что, в строгом смысле слова, действительно, там меры пришли, по-моему, в 10 вечера 31 декабря. И тут я снимаю шляпу перед ЕСПЧ, потому что принимать меры в 10 вечера 31 декабря, это, конечно, красиво. Но они были в курсе, что мы над этим корпим мы им писали уже на этот счет письма и они как бы в принципе были в курсе того, что есть такая вероятность но решили тоже ничего не ждать а потом россия увогуле вышла из совета европы поуплывала на эту утымлику и Россией полномасштабная война конечно. что это стало означать на практике для российских правооборонцев и обороняемых ими белорусов? Мы лишились доступа к ЕСПЧ, хотя технически жалобы можно было еще направлять, и временные меры по ним могли применять. Мы уже понимали, что Российская Федерация их не будет исполнять. У нас было, был, например, человек в Калининграде, который, Иван Саутин, который имел временные меры, его даже отпустили. Он неделю прожил уже там на квартире с свободным человеком, а через неделю к нему пришли и сказали, типа, родной, все, вышли из, из ЕСПЧ. Добро пожаловать, обратно. Вот. И человека в итоге увезли, и нам в ответе и прокуратура так потом написала то, что в связи с выходом все это теперь не имеет никакого смысла, поэтому мы как бы решили человека увезти. И вот где-то после этого мы поняли то, что явно нам теперь придется пользоваться КПЧ. Коротко, что такое КПЧ? Это Комитет по правах человека ААН. И это наднациональный орган ожидает контроль и мониторинг над державами-удельницами Международного пакта об гражданских и политических правах. У сравнении с ЕСПЧ у КПЧ есть свои особенности, и он, так бы говорить, ну, больше мягкий. Когда ЕСПЧ это суд, то КПЧ часто называют квазисудебным органом. И вот на этот момент выхода России из Совета Европы и преподает довольно известная история Яны Пинчук. Нагадаю, белорусская Яна Пинчук жила в Санкт-Петербурге. По данным белорусского следства. Яна с вересня 2020 администрировала три протестные телеграм-каналы. Тому ее и затримали у России, 1 листопада 2021 года. А 9 днём 22 девушку экстрадировали из России в Беларусь. На данный момент Яна пока еще не осужена. Мы знали, что у нас будут гигантские сложности, потому что Яну задержали у нас в ноябре 2021 года, а 16 марта 2022 Российская Федерация вышла из Совета Европы. И было уже понятно, что кажется, мы рискуем остаться без временных мер. Поэтому мы сразу планировали ориентироваться уже на подачу жалобы в Комитет по правам человека ООН и задействовать самые широкие механизмы там, общественного давления для того, чтобы ее оставить. Но и это все не сработало Генеральная прокуратура считает, что временная меры Комитет по правам человека является необязательными, А всем остальным до этого не было дела То есть мы уведомили всех Подняли СМИ на уши Уполномоченные, неуполномоченные Ну вот что только было возможно сделать Мы все сделали но этого было недостаточно. У вас есть телеграм-канал «Чай с ромашкой», а есть телеграм-канал «Московской Хельсинской группы». И там 19 июля появилось сообщение, если вы живете в Санкт-Петербурге, приходите поддержать Яну. Через пару дней состоится апелляция на решение об экстрадиции. Пришли люди поддержать. Да, на самом деле, мне кажется, дело Яны было самое такое яркое среди всех, в которых мы участвовали. Возможно, это в первую очередь связано с тем, что это действительно была первая девушка, которая проходила. А во-вторых, ну она же действительно девушка-одуванчик, как бы она, она никому ничего плохого не сделала. И она жила в России. Она вообще в Беларуси не была во время протеста. Ну, то есть у нее дело максимально очевидное тоже. Если мы там возьмем какие-то другие дела, ну, того же Алексея Кудина, да, то как бы... Там для типичного обывателя вот это вот сложно, типа, ой, ну ударил он его, не ударил, а что там, вообще как бы ментов трогать нехорошо, да, что-то в этом роде. А тут как бы какой-то телеграм-канал, кто-то там что-то администрировал, какие-то посты, какие непонятные, в общем, ну какая-то полнейшая чушь. И в этом смысле публику намного проще убедить в необходимости как-то участвовать. Ну и плюс, как бы, опять же, диаспора всегда проявляла интерес к этим делам. Ну и на, у нас на другие процессы тоже периодически приходили люди. Ну, конечно, на Яну приходило больше всего. Мы поговорили про экстрадицию, как механизм, про съеки Белорусов вывозить на родину, капотом осудить. А есть еще один способ – выдворение. Так бывают такие истории, когда белорусы расшукиваются Беларусью, их находят у России. але чему эти уточнения до их применяется не экстрадиция, а выдворение. А это нашмат больше худкая процедура. Так было с Виталем Гозовым и Дмитрием Сушчиком, а двух расшуквали за образу Лукашенки. Они тоже выехали в Россию, потом пытались проехать в Украину, там их задерживали а, и приговаривали к удовлетворению. И хотя они заявляли в ходе судов о том, что мы как бы в розыске, мы не можем туда возвращаться, а всем было плевать, никаких традиционных процедуры не применялись, применялось, применялось удовлетворение, и людей контролируемым образом передавали сотрудникам КГБ Беларуси на границе. А, и люди оказывались в тюрьме. Виталя Гузова осудили на два с половой годы колонии, а Дмитрия Сушчика на полтора года колонии. А есть еще одна особливость. Это когда люди проходят по экстрадиционной процедуре, в экстрадиции отказываются, а потом к ним тоже все равно применяется выдворение. Их увозят в Беларусь. Так было с Юрием Костюком у Сочи. Этот хлопец прошел просмноха многое же Харбреста из-за неповагу до червоно-зеленого стяга Юрий уже отсидел полтора года, вышел в студене другого года, в наступном месяце его снова затрымали и мощно сбили белорусские КДБшники. Але Юрию удалось съехать, и потом его объявили в міждержавный вишук, и 15 травня 2022 года затримали у Сочи. Сначала начали уточнение до его экстрадиции, потом ее спинили и в выдворили у Беларусь. И уже там Юрія осудили на один год химии. Сумная история. Но иногда людям даже при выдвину и шансов. Как? Тут нужно рассказать, что при выдворении человека как бы сопровождают российские силовики, а уже у Беларуси его сопровождают силовики белорусские. И была такая история. Человека везли, говорили, ну все, попал родной. А его потом никто не встречает, он так аккуратненько убегает <с> этот человек уже в безопасности но его просто везли на самолете то есть если если на машине это вот ну, как бы скорее всего тебя точно а вот видимо на самолетах могут быть какие-то сложности Ну и в общем была история когда человека никто не встретил хотя ему говорили то что как бы э, ты не обольщайся как бы тебя уже встречают товарищ вот и он выходит как бы из гейта никого не видит спокойно выходит из аэропорта но, он, ну, конечно, потом ныкается, да, как бы э, не палится, но ну, а потом аккуратненько эвакуируется. А кроме всего этого есть еще один, так бы мовить, механизм трапления белорусов на родину для дальнейшего их осуждения и это выкрадание и уадрознение от экстрадиции и выдворения, которые так-то иначе прописаны законом, ну, просто сам закон может уживаться отвольно, то выкрадание – это в уголе ну, не юридическая, скажем так, процедура. Самый известный тут пример – это Александр Федута и Юрий Янкович, Або двух 12-го 2021 -го года выкрали в Москве. Их обоих увезли в Беларусь одним днем. У нас сразу же возник вопрос, а как такое возможно? Ну, экстрадиция за один день не может пройти, это невозможно. А, соответственно, что-то произошло, и мы долго пытались выяснить, что произошло. Мы, наверное, месяцев пять переписывались с ФСБ, и... На самом деле мы пришли к какой-то точке в этом разговоре, и это была очень интересная точка, потому что нам сообщили основания, на которых их вывезли. Эти основания предусмотрены неким договором, соглашением между Министерством безопасности Российской Федерации, это предшественник ФСБ, и Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь 1992 года. В открытом доступе такого документа нигде нет. И когда мы попросили его предоставить, нам сказали, что этот документ секретный, в нем содержится э, гостайна, поэтому мы его предоставить не можем. То есть, во-первых, мы выяснили, что существует какой-то тайный договор, который, видим, создает какой-то дублирующий режим, отлично от основной экстрадиции. И как бы тут мы были уже немножко в шоке, потому что, ну, получается, есть неправовой режим вывоза людей из страны. Что страшно. У на родиме Федуту осудили до 10 годов колонии Азенковича до 11 -ти. Алей, еще раз, учим особенность миновитега этой ситуации. Потому что одно дело, когда тебе говорят, да, он сам туда приехал, а другое дело, когда тебе официально говорят, нет, это была спецоперация, мы его задержали, сами отвезли, и как бы хорошо вы все сами подтвердили, а теперь объяснить, какими нормами закона это предусмотрено, да? Вот, и выяснилось вот то, что вот есть какой-то особый режим, и как против него бороться вообще абсолютно не ясно. Но потом последовали другие истории. И вот одна из таких историй это Геннадь Мужейка журналист «Комсомольской правды» у Беларуси. Там вышел артикул про Андрея Зельцера, забитого КДБшниками 29 вересня 2021 года. Не забав, сам Енаць Мажейка выросил выехать с Беларуси про Россию. И первого костричника Енадзе затримали у аэропорте Москвы. А потом магическим образом на следующий день он обнаружился уже в, в Минске. И вот тут, вот как раз таки, как бы когда начались вопросы, а как это произошло, белорусская сторона заявила то, что так он сам приехал. Его просто не пропустили, он был нежелательным на территории Российской Федерации, его не выпустили, и типа у него не было выбора, он поехал в аэропорт в Минск, где его задержали. Но эта версия абсолютно не имеет смысла, потому что нежелательность пребывания на территории России не исключает возможность выезда в третью страну. Те не могут отказать в посадке самолет из-за этого. А, это раз. Во-вторых, у нас не было сведений о том, что он является нежелательным на территории Российской Федерации. Нас, правда, могут нежелательно признать целых 9 различных органов. но Зачастую, если это нежелательно, ты можешь это узнать в базе МВД. Вот, там в этой базе его не было. В общем, мы, значит, потребовали возбудить уголовное дело. Мы направляли заявление в Генеральную прокуратуру, чтобы они проводили расследование по этому вопросу. То есть мы указывали на то, то что есть экстрадиционная процедура, она не применялась, а как так, пожалуйста, объясните нам. И вообще тут есть признаки преступления, предусмотренные уголовным кодексом. Вот. И мы указывали на все несостыковки. На удивление, сначала все пошло очень быстро. Там дело спустилось на ступеньку ниже, и прокурор, там, какой-то Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Писал, значит, там прокурором ниже провести проверку. Там 10 дней на проверку доложить о результатах. Я прям, когда прочитал, я: Вау! Вот это что-то пошло наконец-то. Ну а потом, короче, все превратилось в дикое болото. У нас до сих пор результатов никакой проверки нет. У нас там уже 20 различных писем путешествует по различным инстанциям. Результаты просто абсолютно ноль. Прокурор явно забыл про свое поручение, и его не особо волнуют результаты. Мы ему указываем на то, что знаете, ваше поручение не исполнено, а. Айнхи, ну, спросите вот у того, кому поручалось, как бы. Да? И до сих пор неизвестно, каким образом Геннадий Мажейко был вывезен из страны. 1 снежня 2022 года над Геннадием Мажейко распачался у Беларуси суд, его обвиняют в распальвании социальной у уточнении до силовиков. На момент создания этого подкаста пока неизвестно, как Мажейку осудили, а что-то мне подсказывает, что позитивных выигрышков тут не будет. Подобная история у Александра Капшуля, он был и юрисконсульт заводу «Полимир» у Новополоцку. Там был незалежный профсоюз «Рабочий рух», и когда начались затримания его удельников, Капшуль поехал в Москву, как оттуль рушить на Варшаву. Но просто по дороге в цехнику Воронеж-Москва у Александра проверили документы сотрудников ФСБ. И он понял, что по приезду в Российскую столицу его затримают и на ходу выскочил с техника. При этом сломал ногу и вывихнул руку, но смог добраться до мяжи с Украиной. Российско-украинскую мяжу капшуль вы решил пройти легально. Но на границе на КПП трейбортная, кажется, его задержали, адвоката выгнали. Ну, дальше не было неизвестно, что произошло, и на следующий день СИЗО в Минск КГБ. Никаких следов того, то, что было применено выдворение, тоже нет. Возник вопрос: а окей, а как, как тогда человек там оказался? И то есть мы с сентября 2021 года ведем переписку с различными ведомствами и впервые получили первый содержательный ответ. Проведена анкейс, проверка. И это просто потрясающе, значит, они очень тщательно все проверили, значит, во сколько он приехал, кто его там, значит, принимал, оказалось, что у него какие-то там были неподходящие документы, на него оформили адми административку, дали штраф, но не выдворение, дальше они говорят, ну, его выпроводили, типа, с участка, Адвоката проводили, потому что у него ордера не было еще до этого, поэтому они не смогли якобы позволить ему присутствовать. А вот, а типа утром Александра вывели uh, с КПП. Сейчас угадаю. и он начал ругаться матом? Нет. Вот я сначала, я вот когда вот ожидал ответа, я думал, что-то такое вот будет, да. Но нет, он матом ругаться не начал. Он сказал, что ему плохо, поэтому он попросил вызвать ему карету скорой помощи. Корейцей скорой помощи приехала и его забрала. И на этом результат проверки заканчивается. И то есть я сижу и так и думаю, подождите, Я, может, страничку потерял, а чтобы было, что было дальше. И на этом прокуратура считает, ну там это военная прокуратура проводила расследование, она считает то, что как бы ее задача вся выполнена. Как бы что, было административное проводношение, было, как бы все сотрудники выполнили правильно. Нарушений нету. А что с ним дальше произошло? Ну, Бог его знает. Ну, уехал на скорой помощи в закат, да. И подумаешь, там потом оказался в, в Беларуси. Ну, бывает. Но мы сейчас будем пытаться их додавливать, но, если честно, конечно, ты вот когда вот так вот год там занимаешься, извините меня, бумажным мастурбацией, да, то как бы ты уже начинаешь немножко чувствовать себя каким-то сумасшедшим, да. Як ми узгадували, у московській хельсінській групі, де працює Роман, назбиралося 19 кейсів об екстрадиції білорусів. З них 8 чоловік усе ж у Білорусі відправили, а один по кульне чекань. І готуй тільки екстрадиція, а й і видворення, і викрадання. Я попросила у Романа на завершення нашої розмови дати поради білорусам, які можуть сутикнутися з такою ситуацією. Ну те уваги белорусам, які живуть у Росії. Холодно з таких парад, конечно, звертатися, что у московської Хельсиньского группу. И дающие свои парады Роман так само упоминает еще одну интересную историю про депортацию. Ну, послушаем. Да, конечно, к нам можно обращаться. Единственное, у нас намного меньше стало инструментов. Кроме того, мне кажется, серьезно возрастает правовой нигилизм и на правовые механизмы всем. В общем, им придается намного меньше значения, чем это было раньше. Когда я тут сейчас людям рассказываю про то, да нет, вот давайте в Конституционный суд, и надо мной иногда просто смеюсь, типа какой Конституционный суд тут людей убивает. И, и в этом как бы есть доля истины с точки зрения восприятия ситуации и рисков, да, но тем не менее как бы пока что еще что-то есть, и вот мы будем пытаться этим что-то пользоваться но тем не менее у нас есть позитивные примеры, когда защищать удается, но в первую очередь вы о собственной защите должны подумать сами, что это значит это вы должны, во-первых, иметь людей, которые будут вас периодически проверять, вы вообще как бы на свободе или не на свободе, потому что если таких людей не будет Высокая доля вероятности, что вас задержите никто про это никогда не узнает, а потом вас увезут. Вот. То есть это первая вещь, которую вы должны позаботиться. Вторая вещь ⁇ это желательно имейте как бы наши контакты, чтобы в случае, если что-то будет происходить вы нам тоже скинули как бы свою весточку. Это либо нам, либо комитету гражданского содействия. В-третьих, я вообще как бы рекомендовал бы не ехать в Россию. Если вы здесь находитесь, то... Я понимаю то, что есть люди, которые в России могут жить очень долго. Это вот как бы особенность союзного государства. С одной стороны, это такая классная привилегия, то, что мы можем находиться в странах друг друга без особых там, сложностей, без виз, там, в равноправном положении в смысле поиска работы там и так далее. И это создает стимулы к укоренению. Но вот в нынешней ситуации это создает и риски, потому что вы становитесь очень завязанным как бы, на стране, в которой вы находитесь, при этом не являясь здесь гражданином. А это значит, что на вас можно воздействовать дополнительным методами. Тут есть и экстрадиции, тут есть и выдворения и все остальное. И ладно, там вас еще не экстрадируют и не выдворят, так вот есть еще депортация. Депортация – это когда, допустим, тебя признают нежелательным для пребывания в Российской Федерации, и потом говорят «покиньте страну в течение следующих пяти дней». Вот была у нас такая девушка, 19 лет, всю жизнь в России прожила. но просто с белорусским паспортом. Сходила один раз на митинг, получила запрет на въезд на 60 лет. На 60? На 60 лет, да. Ей 19. А на 60 в следующие лет она получила запрет на въезд в Россию. И сказали, пожалуйста, ближайшие 5 дней уедьте из России. Но, как бы, для человека жизнь в России закончилась навсегда. И к чему я? Это я к тому, то, что вам нужно какой-то здесь выбор принимать. То есть, либо... Иметь в виду этот риск и делать то, что вы делаете, либо уехать из страны и выстраивать жизнь пока что где-то еще в другом месте, либо сидеть потише. Но я как бы я не люблю делать такие рекомендации людям, типа сидеть потише, потому что мне кажется, политическое участие на это очень важно. Но я просто говорю про то, что нужно очень ответственно подходить к своему выбору и не относиться к нему просто. Ну, я просто вот э, пишу тут в социальных сетях, ну, за мной же никто не придет, могут прийти, могут прийти, это нужно иметь в виду, и э, нужно иметь сценарии, и, в общем, иметь какой-то анализ того, что вам сейчас важнее, и как вы будете поступать в случае, если что-то пойдет не так. Мы размовляли с Романом Киселевым у одной из ковернел не у России. После этого Роман плановал, и так и изобрел вернуться у Россию, не глядя на вселякие погрозы мобилизации. Потому что Роман означает, что с являющимся правооборонцем и обороняющий других людей, он и себе у выпадку Чагос может оборонить правовыми сродками. А в описании подкаста я покину контакты московской хельсинской группы и так само с посылкой на Patreon, где вы сможете поддержать наш подкаст «Вяснапрыдзе», а так само и правооборонщий центр весна И на этом я с вами развитваюся. Будьте пильными, особенно когда живете в России. Ну и в Беларуси, конечно, так само. Бывайте! Сань, нас домой. Сон траш тонет, нас нету, нету, нас не было и нету. Я один.